Оригинал. Ну что, друзья, я мистер Мотор. Иду смотреть еще два ПЗ 1 В принципе, я думаю, этот мы сейчас даже и заберем. FZ 2007 год, если не ошибаюсь, мы смотрим сейчас. Его ПТСК, вот она, FZ-S1000. по всему он еще нигде не стоял на учете. Номеров у него нет. Это единственный полносительный, все остальные души Я понял, это американец получается? Ну, европейцы. А, а, а те а японцы, да? Да, это, это Я рамы, мы все проверяли, они на 180 встают Ага, я понял. И момент, я правильно понимаю, что они еще не цельно жить в России? Нулевые получается. Понял, спасибо. м 514 е совпадает. Ну пробег вообще прям огонь ну слайдера. Германские вткнули, кстати, это Германии слайдеры. По крайней мере, не знаю, Европа точно здесь. Ну каких-то потертостей, может, они должны быть, но он упал на месте, явно. Все это Стэнли оригинал, как обычно, ничего нового здесь интересного я не увидел, здесь что-то где-то капало, судя по всему, здесь окисление, они а алюминиевые, поэтому окись пошла, Стеклышко, походу, ходу дела, оригинал, наоборот, зеркало то и оригинал, так, и у нас он, всегда считается полносильный, да, что-то зеркало не складывается, это складывается, а это что-то не очень, что-то не хочет. Тут у нас тоже тоя. И тоже оригинал. Грипсы, ручки. Ну, видимо, да, вот у нас падение было небольшое. Несущественный пробег. Блин. Хорошее состояние действительно. Здесь видно, что рукой потертый. В отличие от этой даже. Оптика наверняка оригинал. Да, Стэнли оптика тоже. Здесь под диском вообще пипец. Много крутились, не крутились. Да нет, вроде не крутились. От красы не вижу. По шлангам. Что у нас тут интересно? Это непонятно. один. ну ладно. Радиатор. Огонь. Колодки почти новые. Это тоже Стэнли оригинал. Без зеркало непонятно, почему одно крутится, а другое не очень. Грузик. Пульты. Подстертые такие. Ушла матовость, уже в глянец превращается. Стоит прикуриватель 5 вольт, USB. Сколько раз его заводили, можно сказать. Сколько? Не можно сказать. как то вроде интересный аппаратик. Бак вроде не окрашенный. Здесь вообще целочка. Мотор, да вроде не крутился. Этот болт, видимо, откручивали, что-то прокладывали, наверное. Потому что здесь краска есть, а тут краски нет. Здесь тоже все красивенько. Здесь тоже задний диск. Тоже получается 25 соток. Вообще фигня. По большому-то счету. От краешку. Получается 5, скорее всего, да. 5 здесь должно быть. 4,75. То есть 25 минус. Натяжка еще цепи есть. Ржавчинки там нет. особой Лагов небольшой собирается. Но. Относительно нормально. Атисляция говорит о том, что это все очень давнешняя ничего тут не менялось. Я, например, имею в виду даже радиатор были зарядки. Все максимально стоковое. Так, это кладу на место, пошел смотреть следующий забор. Ну что, друзья, я мистер МОТО. Иду смотреть на сервисную зону еще два ФЗ-1С. Сейчас спускаемся. Это который с пробегом 21. Это получается, что теплый, холодный, мотор холодный. У нас, кстати, к вопросу о пробегах. Здесь уже ржа пошло радиатор нормуль. Здесь вроде, не оригинальные стоят. Более стертая подошва, переключалка. Значит, чаще мучили коробку. Болты все родные, краски уже нет. Но, может быть, она здесь сама по себе облезла. Здесь вроде ничего не крутилось. Вроде бы оригинальные шильдики. Стекло. Смотрим, стекло NovaTex. NovaRex. Так, здесь что у нас? Да, здесь в тенге есть. Надпись если я просто плохо очень видно. Вот она. Можете придержать, я колесо провернул. Ну так, по страхованию, просто колесо проверну. Здесь. Ага, спасибо. Все-все, спасибо. Все, Глюба на Медзеле. Один год, тринадцати год, под замену нафиг. Здесь какое-то масло. Здесь Единственное, что же 01 год, почему это написано? Тут, по-моему, ну, 11 надо 1. за фигня, и всё. В первом году выпуска этих ландшек. Скотские царапки, пескоструйные. Здесь уже болт оригинальный стоит. Но он, похоже, крашеный. Крашеный, мне кажется. Шагрень какая-то дикая. Для сравнения. Для сравнения. Хотя нет, здесь такая же. Болтики оригинальные, тут повороточки стенды. Здесь косына, здесь коцанная. Нет, Это оригинальная лапка. Лапка оригинальная, видимо сломали, когда упали. Так, вроде не подбитые, но тут не видно ни хрена. он потертость, по полировать пытались. Шлифовать. Рама как покрашенная, непонятно. Это у нас японец, внутри японская модель. Это все такое вроде потертое. а паук как новый, или только покрашенный, свежевыкрашенный. Интересное кино. Здесь получается пожуха стереть, вот у Это труба для выхлопа стоит. Здесь тут носик не сломан. Уплотнения такие же. А здесь старая, 12 год, ха-ха. Очень смешно. 42. Больше достаточно. Прямо ощутим. Есть немножко суппорта для паршивой, он вечно закусывается, кстати. У тысяча, я думаю здесь 35 тысяч, наверное. Так, а здесь, кстати, вообще, как только перемен тормозили. Либо 440. Тут прикольно, что можно сравнить с мотоциклами. Прямо и написано, надпись, плохо видно. Рама. Здесь как будто подкрашено. Блин, у меня такое ощущение. Даже паук он подкрашен. Поры есть. И мне кажется, поры подкрашены. Зеркала, складываются. Зеркала. Очень туго оно складывается. Здесь оригинал. Здесь зеркало. Тоже оригинал тоже тоже. Здесь какой-то он позуканный весь. Покоцанный. Я даже думаю заводить его не стоит. Его мы рассматривать не будем. Так, замеряем 17 градусов. Здесь, в поле, везде такая температура. Да, вот даже на диске. Одинаково, его не грели. А можно заряду его? Да. Спасибо. 22 тысячи почти. что. Шумит, что теперь. 36, 39, 39, 38. Так, здесь переключили. 50, 89, 54, 38. Но он работает более шумно, конечно. Очень сильно работаю. Я вам типа, не понимаю. Все там, похоже, лазили уже. Дерники здесь. Потом вскрывали, похоже. Герметик на прокладке, на стальной прокладке герметик, но извините, нет, это не наш вариант, я так думаю. Да, надо выглушить. Да, надо выглушить и прекращать, я полагаю. Следующий смотрим. Ну, это поинтереснее, чем предыдущие. Принципе, так, а он где отсутствует, тоже японец. Не упал насильно, нифига. Задушенная плялка, да. 4,27. Ага. Должно быть 5. Так, кто-то забыл 4,42. Из 4,5. 4,42 вообще отлично. Готовый пробег. Кстати, вот такой же трубы тоже, вот они холодные. Трубы в хорошем состоянии, в отличие от того, где ржавые трубы. Здесь явно пробег поменьше должен быть. Но этот поинтереснее, чем предыдущий. Здесь есть пару косок. Здесь нет их потертости, как на том. Одиннадцатый год. Рузину выбрасывает Дубовое. Нет, конечно, можно покататься на этом. Правилами не ограничено. 14 год. Тоже есть повод задуматься. Но ну, это тоже ничего. Даже можно рассмотреть либо это, либо тот. Это такой сильный сильности. Хотя из них будут поменяли. Ну-ка. я виду, ничего диструбатель перекрывает, Даже если бы он падал, он бы бы на трубу. Да. Пожутности. Радиатора нет. Здесь он как надо. Упоры смотрим. Здесь упоры не подкрашены. Видно, что была работа. Упоры видно, что не подкрашивались. Здесь тоже упор не подкрашен, хотя там реально подкрашен. 28 Ну вот это вот вообще похоже на правду Я думаю здесь не отмотано хрена А здесь мужчины задушены, ну, Ладно. Здесь, задушены. здесь у него узкий, очень узкий жопный проход. Ладно. А видимо поцарапали вот этим вот делом, перелезли его. Да, скорее всего, как оно и было. Какие же варианты того, что он даже не палел. Здесь колодки есть, они там стоят еще Здесь колодки Здесь колодки нормуют Да, там короче Здесь, кстати, грипсы оригинальные Что хотел сказать Грипсы оригинальные Грузики, но он, походу вообще не падал Либо если падал так, на месте, можно сказать, Вон, за вот Он зацепил кого-то, так что, это тоже можно рассмотреть, вопрос цены, так, начать уже, Поворотники работают четко, а что здесь, какие-то, проводится, вот прям, мягенько, плавно, все это должно быть, как у нового мотоцикла. Турчатый Промысает, да, тоже шумный мотор Но Этот мотор поинтереснее работает, конечно в принципе и все, наверное. Я думаю, здесь проблем будет должно. Да, более детально будем рассматривать конкретный мод, будем уже смотреть и на все остальные параметры. Я думаю, тут в принципе все нормально. Если даже с аккумулятором будет проблема или зарядка, они тут же это все поменяют. В принципе это и все. Я его выкатил только что из подземки. Я на нем приехал. У него очень неприятный стучок вот здесь на подшипнике где-то или на подвеске. Я не знаю. Сейчас уточню. Сейчас, может попробую зарисовать что-то дело. Итак, заводим. Заводим мотоцикл. Сейчас он там отду отдуплится. Так. А что у нас не заводится? Вот, вот он, моторчик работает. Вот покрепление, что мы вчера говорили. Здесь ничего такого нет. Это краска. Вот двигателя Вот он парит. Сейчас немножко нагреется, потому что он холодный. Сейчас он мотоцикл отодвинул. Просто люди ездят. Вот, мотоцикл отодвинул. Вот он работает его двигателя. Вот он на холодную. мотор, поэтому, соответственно, задержка небольшая. Вот. Сейчас на нем катнусь немножко. Прокачу здесь по парковке немного. Вот. И уже буду смотреть, пробовать. Но мне не нравится стук передней подвески вот здесь. Нам вообще не нравится. Что, посмотрим, что у нас под сиденьем под сидушкой у нас прям все по красоте либо оттерли либо все так и было все чистенько аккуратненько эту сидушку насколько я помню надо снимать вот здесь рычажок вот он. пальцами достаю вот он Новая аккумуляторская речь стоит, а тот, который они здесь поставили, скорее всего, он абсолютно новый, потому что Мистер МОТО торгует этими аккумуляторами. Новый аккумулятор – это уже плюс. Что делать со звучком на подвеске, я не совсем понимаю, Надо вот сейчас выяснить, что это такое. Сейчас посмотрим заряд. Так, 12,27. Так, смотрим, вот был 12,20, сейчас 12,15. Пало до 9,5, в принципе, норма. 12,7. 8. Поднимаем до 3000. До 4000. Заряд не превышает. Вот было 6000. Заряд не превышает 14 вольт. А что хорошо? Но заряд то есть. Получаем. Проверяем все. Это есть. Это есть. Поворотники. Есть. Задние повороты есть, аварий-то есть, аварийка есть, ближний задний давит. Вот ну, в принципе и все. Ага, бибика. Бибика не работает. Ну, сейчас посмотрю. Не, я кваксон пошевелю контакт, но что-то бибики так и нет. Надо разбираться, сейчас поеду к ним, буду смотреть. что у него просто нет масла в вилке. Вообще пустая. Вообще пустая вилка. Если пошатать. Вообще... Вилка вообще без масла. Вот вывесил. Сейчас тоже нормально все. Вот я шевелю его. Никаких хрустов нет. Я так на самом деле на камеру пошевелил, уже до этого шевелил. У меня камера опять запись сработала. Ну все, клакцом починили, он бибикает, а, вилку а, сделали, там оказывается масло было, просто там что-то не закончили. Короче, я не знаю, что там они мне там рассказывают. Но по мне так это масло не было вообще. Вот. Как-то так. Вот он сейчас будет ехать. Ну, вот он мотоцикл Сейчас мы его будем грузить Колю Коля что-то спит опять Коля, просыпайся Хватит спать Здравствуйте Загружай мотоцикл Вот он, полносильный молодец Все сделали Резинка, в принципе, даже еще ничего держит Поэтому можно не переживать На дубовенькое, потому что сейчас холодно вот, все должна быть нормально. Чтобы заехать на нем, нет? или ты сам? Запрещено. Запрещено, Сам? Нет, я буду снимать на камеру. Что ты делаешь? Зачем? Ты на, на подножке не умеешь что делать? Все, встал, стоило. Коля, спасибо. Так, ну что-то едем, да, сразу я пошел туда. Или что, мне с тобой? Ну давай, крепи тогда Вот, собственно, и все. Осталась установка, это ПЭК. А, мотор работает. Проверил его полностью. Первую вторую воткнул. А, проверил плаксон всю электрику. То есть, ну, пока проблем не увидел. Все проблемы, которые были, исправили тут же на сервисе. Спасибо, мистер МОТ. Причем это вообще не реклама. Как вы видите, это вообще не реклама, это просто как бы вот, ну, фрагмент из жизни, из моей работы. Всё. Поехали дальше. Вот она клемма. Ключи будут, получается, в замке зажигания, потому что мы уже успели отправить, документы уже отправили, получается. Вот, клемму откинул. А, сидушку закрываю вот так. И здесь есть хлястик. Вот здесь. а тут хлястик. Он открывает эту сидушку. Соответственно, а, вот так вот седло закрывается. Назад. Вот так, все, седло закрылось по что вот закрылось седло, вот сюда вставляем ключ, ключ я оставляю вот здесь, в замке зажигания, все, вот он ключ, все, ничего не работает, вот смотрите, все, окей, уезжает мотоцикл, я с вами хотел сфотографировать, друзья, это просто полный пипец вообще, я успел отправить мотоцикл, я на самом деле не ожидал, что у меня получится его, отправить то есть как бы а, упаковать ли его точно упакует а вот с документами ну блин нас запустили без двух минут а и девушка за нами двери закрывала это был пипец сегодня у нас 30 декабря ПЭК работает до 4 сейчас 4 уже почти 20 я уже отправил мотоцикл уехал короче все огонь ждем теперь что скажет а, новый владелец посмотрим когда он получит все всем привет смотрите что будет дальше город Волжский так, забираем литровый фазер купленный в Москве 30 декабря ехали все едем в Афту Ну вот Pfizer заказывал через Патрика с Глобус мото Ну что сказать осмотрел три мотоцикла выбрали один ну, идеально все Осматр осматривали 29 декабря, купили 30. -го. Все, спешки, быстро-быстро. В последние секунды успели транспортную компанию. Ну, насчет перевода денег ну, договорились, перевел на карту, все оплатил. Никаких проблем, ПТС, все документы прислал. Так что рекомендую, если кому надо, с Москвы вот, покупайте.